Жила-была девочка у мамы. Однажды она осталась одна. И вдруг по радио передают. Девочка, девочка. Гроб на колесиках выехал с кладбища. Твою улицу ищет. Прячься. Девочка испугалась, не знает, что делать. Мечется по квартире, хочет маме по телефону позвонить, а в телефон говорят... Девочка, девочка, гроб на колесиках Нашел твою улицу, он твой дом ищет Девочка пугается страшно, все замки запирает Но из дома не убегает, дрожит Радио снова передает Девочка, девочка, гроб на колесиках Твой дом нашел, в квартиру едет Когда мама домой пришла она находит девочку неживой. Только во рту одно колесико какое-то. Девочка, девочка...